Приветствую на моем канале, я Иван Номизмат. Сегодня мы поговорим с вами о разновидностях 2 рублей 2010 года. 2 рубля в 2010 году чеканилось на Московском и Санкт-Петербургском монетном дворе. Давайте рассмотрим их поподробнее. Московский монетный двор изготовил три основные разновидности, реверсы у которых одинаковые. Разновидности определяются по аверсам. Вариант с тонким приспущенным знаком Московского монетного двора оценивается скромно, не более 5 рублей. За вариант с толстым приподнятым и сдвинутым влево знаком Московского монетного двора и надписями «Одаленные от бордюра» можно получить около 300 рублей. Санкт-Петербургский монетный двор приготовил нам две разновидности. Первая разновидность это на который на аверсе справа на верхнем листе прорезы нечеткие, сглажены сглаженные. Можно получить где-то 15 рублей. За вариант с листом с четкими прорезями дают порядка 80 рублей. Характеристики у них одинаковые. Номинал 2 рубля. Как ни странно, вот выпуска 2010 металл, сталь с никелевым покрытием масса 5 грамм, диаметр 23 мм, толщина 1,8 мм, бурт, 100 рубчатый, 12 участков по 7 рифлений. Тираж, к сожалению, неизвестен и чеканка производилась на московском и санкт-петербургском монетном прах Ориентируемая стоимость от 5 до 300 рублей в зависимости от состояния, а также от разновидности. Что ж, дорогие друзья, если это видео было для вас полезным, вы узнали что-то новое для себя, открыли непознанный мир нумизматики, подпишитесь на канал и поставьте лайк. А я с вами не прощаюсь, ждите новых видео.